Приходит мужик в шляпный магазин. Знаете, да, этот? Слушайте его еще раз. Приходит в магазин, что-то меряет, меряет. Вот одну, вторую, третью. И такой, знаете, ну, такой. Уже поддостал этого, ну, продавца он подходит. Ну, ну вы уже определились. Он говорит, ну, не знаю, верьте ты эту шляпу, верьте. Говорит, ну, что вам не нравится? Он говорит, да она у вас какая-то. Он говорит, знаете, вам